Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Давайте сегодня приготовим простое, вкусное, сытное блюдо из самых простых и доступных ингредиентов. Сегодня готовим лобио по-грузински. И для этого рецепта нам понадобится... Фасоль красного цвета, 500 граммов. Я заранее замочил в воде, она у меня пролежала в воде порядка 8 часов. Она уже сильно разбухла, она впитала много воды. Так принято делать, это совершенно не обязательно делать на самом-то деле, потому что мы просто-напросто сокращаем время варки. Поэтому лучше замочите. Далее нам понадобится 2 средние луковицы, у меня тут порядка 200 граммов. 2 острых перца 5 таких больших зубчиков чеснока. Это порядка 50 граммов если нет у вас такие большие 10 возьмите 10 средних зубчиков. И специи нам понадобится 1 столовая ложка, 1 столовая кариандра. 1 столовая красного сушеных базилика. 1 столовая ложка молотого кориандра 1 столовая ложка красного сушеного базилика если нет у вас very красного сушеного базилика можете использовать просто свежий базилик 100 граммов хорошей томатной пасты из зелени нам понадобится 20 граммов кинзы 10 граммов укропа 10 граммов базилика и 10 граммов листья сельдерея вообще в этом рецепте идет душистый сельдерей он очень распространен в Грузии, я его не нашел во Франции, так что добавим просто листья сельдерея. Поверьте мне, это будет очень вкусно. Вначале что мы делаем? Ставлю фасоль вариться. То есть, смотрите, у меня было полкилограмма фасоли. Когда я замочил, она увеличилась в объеме. И она теперь примерно весом килограмм. Теперь добавляем 1-2 воды, примерно 2 литра. Итак, друзья мои, ставлю на сильный огонь, как вода закипела, умещаем огонь до среднего, накрываем крышкой и варим в течение часа, то есть до готовности фасоли. А тем временем займемся луком. Лук режем мелкими кубиками. Друзья мои, как вы знаете, блюдо из фасоли, во-первых, очень полезно, во-вторых, много белка, в-третьих, много железа, и в-четвертых, от фасоли много пользы, и она сытная. Итак, друзья мои, берем сковороду, ставим на средний огонь, наливаем подсолнечное масло, порядка 50 миллиграммов. И поджариваем лук на среднем огне порядка 5 минут с добавлением тимяна. Как лук зарумянился, добавляем томатную пасту 100 граммов. И жарим на среднем огне примерно 5-8 минут. Вот Затем возьмем стопку, если у вас есть. Отправляем сюда чеснок и жгучий перчик. Не берите много перца, это блюдо не должно у вас обжигать рот. Но если вы любите острое, конечно же, вы можете добавить много перца. Но я рекомендую добавить два таких маленьких острых перца. Вместо перца можете добавить аджику, одну столовую ложку, тоже будет очень вкусно. И теперь все это нам нужно растереть в пасту. Вот, друзья мои, у нас получилась вот такая ароматная чесночная паста. Тем временем лук наш обжарился, вынимаем тимьян, они уже сделали свою работу. И добавляем нашу чесночную пасту, прям к луку, вот так. Затем добавляем наши специи, 1 столовая ложка уцхо-сунели, 1 столовая ложка молотого кориандра и 1 столовая ложка сушеного красного базилика вот так просто растерем в руках и тоже добавляем к луку все хорошенько перемешиваем ой какой аромат вообще затем займемся зеленью берем листья сельдерея вот в этом блюде должно быть 100% листьев сельдерея. Если нету листьев сельдерея, лучше не готовьте это блюдо. Вот попробуйте, приготовьте сельдереем и без, и вы увидите, какая большая разница. Нарубим очень мелко. Итак, как порезали сельдереем, берем кинзу, укроп и базилик. Прям со стеблями тоже порежем очень мелко. Тем временем фасоль наша готова. У меня прошло примерно час. Я вам покажу, что значит готова. Вот она целая, но мягкая. Она абсолютно легким усилием раздавливается. Но она целая. Теперь берем толкушку и половину лобью растолчем, чтобы она стала немного гуще, потому что у фасоли есть крахмал. Затем добавим нашу зажарку со специями. Все хорошенько перемещаем. И добавляем зелень. Всю зелень не добавляйте, немного оставьте, в конце украсим наше блюдо. Теперь добавляем немного соли по вкусу. Примерно одну столовую ложку. Вот так. Перемещаем. Теперь, дорогие мои зрители, обязательно нам нужно все это попробовать на соль. Достаточно ли соли я добавил. Очень вкусно. Теперь сервируем. Как Теперь, друзья мои, обязательно все это нужно попробовать. Аромат то, что надо, я вас уверяю. Даже если это остынет, еще вкуснее станет. Пробуем на вкус. М -м -м. Очень вкусно. Ребята, это что-то... Знаете, что можно тут еще добавить? Уксус. Попробуйте с уксусом, может вам понравится. Но без уксуса тоже вкусно. Очень люблю и вы полюбите. Обязательно попробуйте готовиться из самых простых и доступных ингредиентов. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот шедевр, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаю. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.